Данная приставка изготовлена на микросхеме 555 таймера. Схема ее очень простая. Здесь имеются клемники вход и выход уже вот с крокодильчиками на аккумулятор. Данная приставка преобразует выпрямленный чистый постоянный ток в импульсы прямоугольной формы. Частоту импульсов можно изменять путем вращения ручки потенциометра на 47 килоом в пределах примерно от 2 герц до 200 герц желаемую вами частоту можно установить при помощи этого регулятора тут имеется вольтметр который контролирует напряжение на клемах аккумулятора силовой частью вот там видно стоит полевой транзистор mosfet мощный ERF 2807 который установлен там на радиаторе несмотря на такую маленькую конструкцию устройство с легкостью может работать на токах 5 и 10 ампер ну для примера при тестировании этого устройства на 3 амперах за сутки она даже сам корпус даже не стал теплым полевой транзистор способен пропускать довольно большие токи при этом практически не нагреваться давайте подключим нашу приставку лабораторному блоку питания вот мы слышим что заработал генератор вот мы видим имеется красный индикатор это сетевой, то что подается напряжение на устройство и синенькие показывают работу генератора ну и соответственно щелкает зумер здесь каждый может сделать на свое усмотрение если подключить зуммер и индикатор работы генератора напрямую к третьей ножке микросхемы то звук и светодиод будут работать постоянно если подключить на выход полевого транзистора зуммер и индикатор тогда при подключении нагрузки у нас щелчки и мерцание светодиода прекратятся тут уже как захотите так давайте покрутим потенциометр Вот видите, частота уже увеличивается. И уже примерно около 50 Гц. Конечно, для полноты картины здесь не хватает еще герцометра. Тогда было бы совсем удобно еще и видеть частоту. Но так как у меня его нету, я решил сделать ограничиться светодиодом и зуммером вот я поставил потенциометр в крайнее другое положение и мы видим минимальную частоту ну примерно 2-3 герца давайте возьмем двухамперную лампочку и посмотрим работу генератора уже на зажимах ну вот видите как мерцает лампочка увеличиваем частоту пульсация увеличивается Давайте подключим нашу приставку к осциллографу и посмотрим на осциллограмму. Вот мы видим тот самый квадрат. Если я сейчас буду увеличивать частоту, соответственно, их становится намного больше. Ну, давайте теперь подключим нашу приставку к аккумулятору вот надоедливый треск и мерцание светодиода у нас исчезло, но пульсации остались все теперь можно выбрать желаемый ток зарядки ну перед этим перед подключением установить желаемую частоту заряда ну например 30 герц и теперь выставляем ток ну вот например 3 ампера все зарядка у нас идет полным ходом на желаемой частоте то есть предварительно мы настраиваем настроили частоту И подключаем к аккумулятору. В итоге мы получили и зарядное устройство, и дисульфататор одновременно. С возможностью настройки тока, который дает лабораторный блок питания, и желаемого напряжения. Но на самом деле в такой приставки можно найти кучу применений для экспериментов, например, с осциллографом и так как я уже сказал это упрощенная версия данной приставки а эта версия уже более так сказать навороченная которая имеет уже все необходимые защиты ну и также здесь имеется три переключателя то есть емкость электролитический конденсатор в схеме c12 здесь этих конденсаторов подключено три штуки точнее конденсаторов разной емкости керамически на 20 нанофарад электролитически на 10 и на 22 микрофарада для более низкой частоты ну то есть у него также диапазон частот здесь идет от практически примерно от 1 2 герц до уже десятков килогерц схемы этих двух приставок упрощенной версии более сложные можно скачать в хорошем качестве в наших группах в соцсетях вот вы видите я подключил к нашему блоку более сложную, более сложную приставку и здесь имеется уже возможность установить требуемую частоту как я уже говорил Вот тут одна, почти, практически один герц щелчок идет. И переключаясь между этими тремя емкостями можно регулировать необходимый диапазон генерируемой частоты. Данный гаджет можно применить к любому, как и лабораторному блоку питания, так и к обычному блоку питания с напряжением 15-12 вольт. В более сложной версии имеется встроенный стабилизатор, который работает в диапазоне от 7 до 30 вольт. Ну и соответственно устройство будет работать при любом этом напряжении с помощью встроенного стабилизатора ну за счет клемников можно подключать провода абсолютно разные здесь у меня вот такие луженые но сам дизайн и корпус конечно вы можете настроить там сделать под себя как вам больше нравится спасибо за внимание Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.